Добро пожаловать в MuseScore за минуту, серию коротких видео, которые помогут вам быстро освоиться с программой MuseScore. Я доктор Джордж Хесс, и в каждом из этих видео мы рассмотрим, как использовать некоторые базовые функции новой версии этой программы. MuseScore – это бесплатный нотный редактор с открытым исходным кодом, который является отличной альтернативой программам Finale и Sebelius. Ее можно бесплатно загрузить с сайта, указанного на экране. Урок 4. Ввод нот при помощи миди клавиатуры В последнем уроке мы рассмотрели базовый способ ввода нот, используя только мышь и клавиатуру компьютера. Она вполне подходит, особенно когда рядом нет другого оборудования. Но существуют лучшие способы ввода нот. Первый из них, который мы рассмотрим, это с помощью MIDI-клавиатуры. На этот раз мы создадим новую партитуру, для которой мы используем шаблон нот для джаза. Прокрутим окно вниз и выберем этот шаблон. Выберем знак ключа и за такт. Теперь давайте укоротим нашу партитуру до 13 тактов. И затем щелкнем на кнопке «Готово». Перед тем, как начать, нам нужно открыть параметры программы и убедиться, что ваша MIDI-клавиатура выбрана в качестве устройства ввода. Параметры находятся в меню «Правка», если вы работаете в Windows. Выберите закладку «Ввод-вывод» и затем рядом с MIDI-вводом убедитесь, что ваша MIDI-клавиатура выбрана. Если нет, то выберите ее из выпадающего меню и щелкните на кнопку «Ок». теперь нужно перезапустить программу MuseScore. Ничего, мы подождем. Метод ввода нот практически so, такой же, как при использовании виртуальной клавиатуры. Вы выбираете длительность ноты и проигрываете ее на виде клавиатуры. Вспомним цифры для набора длительности нот. 4 восьмая нота, 5 четвертная, 6 половинная и 7 целая. Точка для ноты с точкой и Shift плюс для лиги. Не забывайте добавлять точку после выбора длительности ноты. И выбирайте длительность ноты с лигой перед вводом лиги. Итак, теперь давайте ведем нашу первую музыкальную фразу. Сначала нам нужно разбить паузу. Для чего мы нажимаем 4. И затем с помощью стрелки выбираем ее. Теперь нажимаем N для входа в режим водонот. И мы готовы к проигранию нот. Печатаем половину ноту перед добавлением к ней лиги. И добавляем точку после водонот. Итак, это не заняло много времени. Для большинства людей этот метод будет самым быстрым и удобным. В следующем уроке мы рассмотрим несколько способов быстрого завершения нашей мелодии.